друзья всем привет сегодня хотелось бы пообщаться с вами на такую тему э, такое как горит сибирь в общем тема она такая знаете типа сейчас буду говорить то что я хайпую, хайпую хайп хочу поднять да но я не могу сидеть так смотреть и глотать эту всю эту весь этот негатив. Хочу просто высказать свое мнение, свои мысли с вами поделиться. А еще с кем мне делиться, кроме вас. Итак, горит Сибирь. Она начала гореть по подсчетам. Так, ну, к примеру, я по швырялся в интернете посмотрел карту пожаров в общем и там горит не только сибирь начало где-то гореть примерно плюс-минус э, в июне месяца вот в этих в этом районах начало где-то гореть в июне месяц то есть с июня месяца и по сегодняшний день сегодня уже 5 августа ну, по какой там, 29, наверное, ой, 30 июля вообще ничего не предпринималось, да? Вообще просто, блядь, ничего не предпринималось. Да, кстати, здесь будет очень много мата, так что извините, но это запикает. В общем, до тех пор это началось все, пока люди не начали бить тревогу. Уже конкретную тревогу, то, что люди стали задыхаться просто прямым с в прямом смысле слова задыхаться на улице и везде от дыма смока и так далее то есть людям стало очень хуёво а так как людям очень хуёво нашим властям очень хорошо пожары видны даже из космоса блять. снимки из космоса то есть не глазом уже заметны они площади в общем сгорело где-то ну я так в интернете опять же таки интернет посмотрел там сам узнал что около 12 миллионов гектар сгорело леса 12 миллионов блять, это цифры я я не знаю 12 миллионов ну цифра не нацик миллионов понятный а вот квадратных километров то есть гектар да? как бы гектар у нас один километр на километр и 12 миллионов гектар сгорела уже все то есть пиздец. А, на данный момент горит около да по-моему трех с половиной миллионов гектар то есть они даже сейчас уже в данный момент начали тушить ну как тушить опять же таки тушим тушим чё тушим хуй знает что тушим Вон видео в интернете а, на вилюе, по-моему, река. То есть вертолет, блядь, берет в одном месте, отлетает там в километре, блядь, за островом, как мужик говорит, и выливает воду обратно в реку, блядь. Вертолеты, горит вся Сибирь, берут с речки воду, свои там баулы, наполняют, улетают там за остров. И выливают ее, опять же, в речку. Я в шоке. А лес тут будет тушить. Что они с... С... здесь берут, на другую сторону острова выливают. Сейчас покажу, куда вылью. Правда, далековато, 3 километра. Ну вылью на другом берегу, просто, опять же, в воду. Даже до леса не долетят отрабатывают часы вылетов или что, ничего не понятно сейчас выплеснет за островом река, гора, красноярский край богучаны село вот ребята, смотрите, не знаю далеко видно будет, нет Ну он вылет там сейчас и опять назад вернется, опять зачерпнет, вон выливает в речку же опять, в речку. Сейчас назад прилетит, здесь зачерпнет. Опять здесь же, и опять там выйдет, опять воду. А горит все, ужас, ужас. Горит все, вон вертолеты летают. А что летают, непонятно. Солнце красное, все в дыму. Уже месяц задыхаемся, дышать нечем. Берут воду в одном месте, выливают в речки в другом. Летит назад. Сейчас опять возьмет воды и вылетую ее опять за островом, опять же в речку. Лучше бы огороды полил бы с картошкой. Суш стоит жара. И это он летает уже я не знаю сколько, час наверное пол... Ну я вот заметил уже, подошел снимаю. Ну давно же уже здесь, час, может, полтора. Ну, что летает. А он воду. Как через сит, Сити таскать. Отрабатываю деньги, уса. Как тушат пожары. А деньги-то наши налогоплательщиков. Да, он тушит но мужик просто также не будет говорить он эту местность значит знает то что за островом там опять река бля. вот так вот туши наверное, как он говорит полеты отрабатывают. Да? горит три с половиной миллиона гектар леса горит в данный момент прям полыхает блядь. цифры цифры представлять это я не знаю как ну, 3,5 миллиона Я, по крайней мере, в глаза 3,5 миллиона, ну, блядь, а, осмотреть Ну, я не знаю, как его осмотреть, увидеть, блядь, 3,5 миллиона Пока там не очутишься, на этой площади, ти... не поймешь Но это очень много, прямо, я бы так сказал, как в анекдоте, дохуя, «да, да? Начали бить тревогу, когда уже начался полный крах, пиздец, так сказать ну что у нас власти могут сказать а, уже наверное фраза блять года нахуй 2019 -го стал да там сначала Давидыч со своими фразами это петушиный поступок да наверное эти вот две фразы они добавляют друг друга это петушиный поступок тушить пожары да экономически невыгодно нецелесообразно а, задать вопрос Платить этим министрам, блядь, миллионы в день выгодно? Наверное, выгодно, блядь, да? И, и как понять, невыгодно тушить пожар, блядь? Вот когда у тебя загорится дом, ты же не будешь стоять, нахуй, да, Александр Ус? Вот когда у тебя загорится дом, ты же не будешь говорить, что, блядь, это не выгодно мой дом тушить ты, я не знаю, ты плевать туда будешь, чтобы он, за... он, чтобы он потух. Все силы кинешь, чтобы его затушить, да? Потому что там твои деньги горят, нахуй. А когда горит Россия, это то есть нормально, считаешь. Невыгодно. Заебись. Да. Невыгодно. А вот помогать еще другим странам, да, пожары тушить, когда у самого пиздец происходит в стране, это выгодно. Не, я... То есть не против, чтобы помогать другим странам, да, это взаимопомощь, это человеческая, как бы взаимовыручка, да. То есть, если, если у кого-то какая-то беда, да, я за полностью, да, там сплачиваешься, как-то помогаешь другим странам, это это пизда, -то, это хорошо даже, я бы так сказал. Но когда у тебя самого в стране задница полная, и. Не тушить у себя, а тушить в другой стране. Я думаю, это, блядь, это пиздец. Это полная задница, это полная жопа. Как говорится, сапожник без сапог. И это такая пожар, катастрофа. Не, рай... не российская, просто чрезвычайная ситуация. Не в России, а это всемирная, то есть... Это даже не то, что всемирно планетарного, блядь, масштаба, это катастрофа, просто реально катастрофа. Это легкие планеты. Вот возьмите карту, посмотрите, где одна зелень. Да, там где-то в Бразилии, еще какой-то. Ну, в основном Россия это, блядь, почти весь материк Евразии, нахуй, да? Европы и Азии, получается, Евразия, да? Это цел один лес, сплошной лес, блядь, начиная от Волги, кончая Дальним Востоком, с севера на юг, с востока на запад. Блядь, это один сплошной лес. Да? Это легкие России. Да не то, что легкие России, легкие, блядь, планеты наши. Насколько нам известно всему человечеству, это единственная планета, где есть жизнь, процветает жизнь в нашей солнечной системе и вообще блять в разных галактиках нет, я не спорю, что есть какая-то планета но, блять, туда еще надо добраться а мы люди как бы не умеем этого делать так что надо спасать эту Сибирь, надо спасать эту планету, особенно если касается что-то либо каких-то природных катаклизмов, я считаю то, что Тут ни о каких деньгах, блядь, и речи не должно идти. Там, допустим, какое-то наводнение, какую-то страну смыло. Да, тут, блядь, действительно надо всем, всеми странами собираться и, блядь, идти на помощь другой стране, у которой полная жопа. Да, это, возьми там Америка, да какая разница, какая страна она. Америка, там Россия, Китай, Украина, да без разницы, мы люди. Мы люди, да, должны друг другу помогать. У нас же, блядь, невыгодно. Вот когда человек идет, да, просто идет, он же не думает, что как он идет, как у него работает вестибилярный аппарат, как кость передвигает, как работает мышца, как ты вот двигаешь просто рукой, ты же не думаешь об этом, правильно, ты то есть, захотел повернуть голову, ты раз сразу повернул или руку, там, выставить или еще что либо Так же это должно быть, блядь, ну, или, к примеру, ты ожег, обжегся, да, там, что-то, ты же ее, блядь... Тут же отбираешь правильно вот ну к плите возьми а блять зажигалку просто над рукой подожги у тебя рука сразу отдернется автоматически она, то есть блять она тут же сработает что тут пиздец надо спасать ты же не думаешь блять это наверное не экономически невыгодно руку убирать блять от огня да то есть ну хуй с ней горит и горит уебать ее вроде. да ты даже не задумываешься это делаешь так и тут надо тоже блять потоп там я не знаю пожар тут тут же надо идти тушить нахуй не, не гадая сколько это стоит блять или еще что либо тут же надо идти и тушить просто или помогать там другим странам да даже своей стране блять но когда у нас президент трамп американский предложил нашему ввп потушить пожар он тут же армию мчс всех блять собрал говорит надо тушить все говорят, что, что это незаконная вырубка леса. Да, это, блядь, да хуй его знает, законно она, незаконно. Но по интернету много ребят говорят, что это действительно у натуре незаконная вырубка, блядь. А, там что-то с медведевым что-то связано, еще что-то. И говорят, что это подожгли. Блядь. Я понимаю, там можно поджечь там, блядь, дом поджечь где-то офис поджечь машину поджечь да там к примеру там, пароход сжечь там, блять ну что-то такое да гараж сжечь там типа при такой вот хуни. Но чтобы поджечь лес там, где Сибирь это пиздец, это надо быть каким вот долбоебом, каким надо быть дегенератом полным, которого нету мозга, блять. И поджигать это. Ладно, хрен с ней, тот, кто исполнитель. Да, у него может быть действительно там мозгов нету. Он, блядь, я не знаю, амеба нахуй то у него мозги есть, что она хочет кушать, блять. Наверное. Хотя из курсы биологии у нее нет мозгов по сути Она инстинк инстинктивно поедает а тут камень блять просто вот человек с интеллектом камня нахуй идет и поджигать лес но ну, это блять это дебилизм полный конкретно нахуй дебилизм исполнитель хуй с ним может быть действительно подожгли но кто это вот давал приказ у него блять если это тем более до да кучи еще если он в правительстве сидит Блять, не знаю, говенной метлой надо гнать. Просто говенной метлой. Помимо России. Еще горит дохуя в разных странах мира, блять. Где, блять, ебаный ветер усиливается, пиздец. И я не думаю, что это дегенерат, который решил поджечь и поджигает, блять, в Бразилии, в, допустим, там, я не знаю, Аргентина, в Канаде, блять, в, в этой, в Греции. Калифорнии тут, блядь, недавно, как недавно, ну, зимой сжигал. Я не думаю, что он, блядь, поедет по всем странам, нахуй, зажигать это все хуйню. Хотя люди, они ведь это, такие ебнутые, могут сжечь все. Сопоставить даже площадь российского леса и площадь других стран, блядь, наверное, все вот эти страны собрать, да, в общую количеству, блядь, будет, наверное, равно... Российскому лесу равно другим странам общее количество, да? Я думаю, что так. Ну, площадь, общая площадь, короче, Сибири это 3 миллиона 900 тысяч, ну, как Википедия, короче, дает, там, 3 миллиона 900 тысяч гектар, то есть квадратных километров, да? Блять, сгорело 3,5. Блять, почти все, что можно, там сгорело. Это, это, конечно, катастрофа, нахуй, конкретная. По поводу природы. Природа, она настолько могущественная, сильная. Просто вот она нас, как говорится, и породила, да? Как в Тарасе Бульба, там пис... в рассказе. Она нас может и убить, блядь. И она уже не один катаклизм да, показывает то, что какие-то такие, такие вещи... Показывает то что насколько она сильная просто сильная природа а мы по сравнению с ней просто младенцы блядь. ей похую вообще абсолютно насрать технологии у нас какие-то там блять армия боеприпасы самолеты вертолеты корабли ей абсолютно наплевать она берет и свое делает что ей надо она не будет даже спрашивать человека, слушай, тут вот, блядь, грозу я опущу, здесь сгорит лес, нахуй, она не будет говорить это. Она просто берет и делает все, нахуй. С одной стороны, тонем, блядь, в России, да? Тоже, наверное, нецелесообразно помогать людям. С другой стороны, горим. Я в шоке, просто в шоке над этим правительством, и мы голосуем за эту хуйню. Хотя... Не знаю, голосовали ли мы, наверное, за нас уже голосовали все. Правительство, в общем, забило полный хуй на тушение. Было забило. Ну, пока тут. Спасибо, наверное, большое господину президенту Трампу, который, блядь, пораньше бы он это сказал бы. Володенька, давай мы тебе поможем. И Володенька, о, как так, Америка, блядь, нашей державе будет помогать. О, это, это не дело, нахуй. Насчет того, что природа могущественная, это уже показывает не один раз, блядь. С одной стороны тонем, с другой стороны горим. А, мстит просто человечество, мстит. Начинает мстить. Я, я думаю, что она мстит. Потому что мы все засираем после себя. Вот, блядь, абсолютно все. прям абсолютно все засираем. Поехали на пикник мусор с собой не не взяли блять или положили сожгли и потом лес горит нахуй. или поле там горит там мусорные контейнера блять или там эти как они свалки да хуя их просто блять ничего не делал с ним просто засирают природу правильно блять природа нам мстить начнет нахуй Я уже вот тут наверно в глотке блять мы люди в да? Библии один раз было написано, то, что нас потопило нахуй да, Там какая-то горска, блядь, выжила Вот из этой горски мы разрослись А тут нахуй сгорит все к хуям, мне кажется, скоро, блядь И одно спасение будет, это пустыня Сахара, ёпта Туда вот только идти и там, возможно, от пожаров, от всего можно спастись Но кроме наводнения А если пожары будут, это будет потепление начнут если антарктида растает все нам, нам нам пиздец будет в прямом смысле слова 5 километров льда нахуй растает и все голубой шар будет надеялись что надеюсь надеются даже надеялись и надеются на дожди шаманы типа начали вызывать дожди ну блять да, у них, возможно, получилось. Только они объебались дожди с широтой и долготой, с географией. Дожди башут в Ростовской области. Ну, в этой, в этой местности, блядь. Ураганы, шторма, дожди, крат Все это здесь. Все тут. Вот в Ростовской, Волгоградской области. Короче, вот в этих местах. Лучше бы в Сибири было это все. Мы, мы, типа, бессильны. Да, я уже говорил то, что... О каких деньгах может быть идти речь, да? О тушении пожара. Да это должно быть инстинктивно, блядь. Сразу идешь и все. Вот если бы, допустим, наше правительство, да, прежде чем зайти в кабинет, перед входом в Госдуму, им по яйцам били бы, нахуй. Прям ебанули по яйцам. Потом иди в Госдуму. Вышел из Госдума, опять по яйцам уебать. Я не знаю, может быть, сдвигались бы, наверное. У них какие-то, блядь, законы там. Принимали 370 законов, приняли а толку-то нахуй. Но ну, только не нашу пользу. Если сплотиться, то возможно что-то получится. Спасти наш мир, нашу планету, Земля. Да, я как говорил, если сплотиться, возможно, что-то получится. Но в этих лесах, блять, горят животные. Горит все нахуй. Абсолютно все. Ладно, хуй с ним вырубили лес, да, к примеру. Выруба... Вырубают лес. Блять, животные как-то, пауки, там, тараканы, нахуй всякое вот это черви, блять, уползут. Да, они успеют просто. Какая-то часть может задавиться, но в основном спасутся. Огонь, нахуй, не щадит вообще никого, просто никого. Жалко, животных, которые сгорают, горят прямо и блядь. Это представить я, я. не знаю, как представить. Но вот если только представить можно, когда вот ты обжегся, да, там, обварился кипятком или обжегся там об костер. Это и то, вот, блядь, мизерный процент того, что можно почувствовать. Ну. А там животное горит все полностью. Оно тем более меховое, блять. Да, мех. Она же, блядь, моментально просто. Оно же просто моментально будет гореть. Пиздец. Это, ребята, это. И, во и возможно это то есть какие-то виды даже это последние виды там да какие-то да там спасутся это может быть на названо то что природные катаклизмы да ну блять человек-то на какой на кой бог нужен человек да? зачем ну, зачем мы создались Хуёзный. цель цель ладно у животных потомство там продолжать да а мы на кой хуй чтобы вот из природы высасывать вообще все по росту выжимать нахуй когда ты же закончится блять даже возьмите а, вот позади меня там судно стоит там тут везде одни кругом суда да да не спорю надо обмениваться продовольственными товарами на да, там Допустим, Вот как тут в Грецию зерно возим, отвезет, какая-то часть в Турцию едет, в Крецию, еще всякие разные, да? Ну, из Греции что-то должно же привозиться, все равно там, блядь, тряпки, шмотки, я не знаю, там, их и какие-то товары, блядь, которых у нас нету, к примеру, да, там, из Турции какие-то, ну, шмотки везут, ладно, хуй с ними, да, блядь, шмотки мы сами можем связать. Какие-то такие вещи надо надо как бы обмениваться ну да. но везется все абсолютно нахуй вот они хотят вывести 7 миллионов тонн зерна 7 миллионов тонн вот если не вывозить если не вывозить и все оставить в россии это делать хлеб всякие булочки хуюлочки и не поднимать цены на хлеб под полтинник сколько же можно жить на этот хлеб даже по 4 рубля возьмем даже за за 2 рубля сколько мы россияне вообще вся россия сможет прожить на этом зерне на 7 миллионах вот подумайте сколько можно прожить россиянам на 7 миллионах тонн зерна все говорят то что Лес — это наше достояние. Да, блядь. Это уже, это уже не наше достояние, это достояние там чиновников, Мишкина, Вовкина достояние, но точно не наше. Я не знаю, куда им столько денег. Ладно, хуй с ними, с деньгами, да? Им нужна власть. Нравится вот, когда власть, власти. Денег, блядь, все миллионами, миллионами, миллионы воруют, воруют, воруют и воруют. Куда, блядь? Даем, блять столько денег. Вот тут вот скажите, куда столько денег? Квадриллионами нахуй. Наверное, даем мало будет. Септильон дай, тоже мало будет. Как его, грешковец, по-моему, да, говорил. А, едешь в поезде. Да? Справа лес. Слева лес. И вот только русский может сказать как же красиво, да? Только русский может это сказать натуре. Лес, блядь, вроде ничего, только просто лес, едешь, блядь, в лесу. И только русский может сказать, блядь, как красиво. Прогноз на восстановление. А -а -а, прогноз на восстановление какой-то ученый там рассчитал. Ну, не какой-то. тут Сейчас я эм, скрин сделаю, как бы. -то. То, что на восстановление всех лесов это займет ну, примерно 70 лет 70 мать его блять лет ты прикинь 70 лет да еще функции леса если все наверное знают из учебников географии лес он нужен до ну к примеру для производства там домов блять ну, всего абсолютно до да, для производства тупо но самую главную роль он играет он сжигает углекислый газ, выделяет кислород. Так что постепенно, постепенно, да? Что мы ждем? Правильно. Налог на воздух. Они ведут, когда налог на воздух. Вот тогда будет и то, это не сразу будет, пиздец. Лет так через пять, нахуй, наверное налог на воздух ведут, начнут платить налоги все россияне. Абсолютно все. вычислит, сколько среднестатистический человек потребляет в месяц воздуха, потом это все переделит, умножит и получится сумму в месяц. Будем платить налог на воздух, блядь. Да, я это уже неоднократно говорю, но он будет нахуй. До тех пор, пока вот каждого не коснется, не выйдет действительно на улице, блядь. И даже менты, нахуй, когда... Ментов, вот когда фербусов ФСОшников коснется каждого, вот тогда да, тогда будет движение с мертвой точки. Ну, у нас как бы живут одни лицемеры, блядь, в РФ. Да? Вот как вот Д, Д, Д, на Д, Дырдин, Дыркин. У него еще такая какой то такая фамилия дебильная, нахуй. Он с этим, с китайцами, что-то там баба, короче, его прессовала, блядь, в этом правительстве. Он, бля, я, говорит, это, типа... Короче, этот предложил, чтобы китайцы построили нам заводы для, блядь, производства семян и посадки деревьев. То есть они вырубили лес, им отдали, да? А китайцы за взамен этому, то есть строят завод на их же деньги, ихими же людьми, то есть на нашей территории, да? чтобы у нас зерно производилось, вот это вот для посадки деревьев, потом деревья выращивали какие-то кусточки и потом высаживали их. Когда прекратятся черные вырубки леса, когда государство наведет здесь порядок, когда будет контролировать исполнение законов по восполнению лесов, когда прекратится коррупция в этой сфере, когда кругляк перестанут гнать за рубеж, а будут развиваться лесопро... предприятия по переработке леса. Как здесь навести порядок? Ну, вы знаете, хочется, чтобы вы, как новый министр, не плыли по течению старому а чтобы мы от вас увидели те действия государевы, которых давно все ждут. Когда прекратится значит, по черным рисорубам, черная вырубка леса? Хотел рассказать вам один момент. Значит, был у меня мой коллега-министр из Китая. Вот. Я слушал-слушал и понимаю, что Китай – это основной рынок, куда вывозится. Значит, древесина, да, ну, то есть это, это там, где есть спрос. Есть спрос, безусловно, мы бесконечно будем с этим бороться. Я министру просто сказал одну простую вещь. Вот по тому настроению президента и представителя правительства, которое я вижу, если мы в ближайшее время не наведем порядок со стороны, в том числе, Китая, мы закроем экспорт полностью в Китай древесины. Вот э, лицо его из изменилось настолько, что я просто не ожидал честно говоря. То есть для них это, конечно, проблема. Но я не говорю, что это нужно сделать, да, может быть, на какой-то период времени, чтобы это тяжелая тема. Но если мы на самом деле, ни силовые органы, ни правоохранительник, никто не может справиться с этой задачей, Но, ну, наверное, так придется поступить. Но в ответ он задал мне вопрос, он говорит, скажите, а что нужно сделать нам, чем мы можем вам помочь, для того, чтобы, например, не ужесточать Вывоз древесины. Я просто сказал: давайте построим там ну 10-15-20 семеноводческих комплексов на территории России за ваши деньги. Вам нужен лес. Восстанавливайте нам лес. Делайте тепличные комплексы. Он сказал: это безусловно обсуждаемая тема. И я обязательно с ней вернусь обратно. Ну Валентиновна, я не знаю, ответил не ответил на этот вопрос. Я буду заниматься глубоко этой темой, я вам обещаю. И я человек слова, я точно вам скажу, что ситуация там изменится. Если ответил, Антон на, на ваш вопрос. Ответ не принимается. не принимается. Да, мы ждем программу межведомственную, какую угодно, жестких, серьезных мер. Поверьте, ни Китай, никто нам не поможет, если мы у себя внутри не наведем порядок. Короче, обосрался, грубо говоря вот итог завершением этому видосу да ну это чисто мое мнение я поделился с вами вот как бы хотите лайк ставьте хотите нет мне без разницы кто-то если если кто-то согласен ставьте лайк ну напишите там свою точку зрения прав я или не прав в этом видосе да ну в общем как-то вот как-то так и, ну, если мы все сплотимся, да, все разом будем просто помогать природе, платить ей, так сказать, просто порядком, да, там, если загорелся, тут же хуяк потушил, там, да, бывает, если мусор, мусор просто перерабатывать аккуратно, там, еще что-либо. Ну, короче говоря, не срать, там, где живешь, и, возможно, нам природу по-другому будет относиться наверное на этом все спасибо за просмотр этого видео берегите себя всем пока